делать что-то во благо доброты добрый человек в тот момент когда ему хочется кричать промолчит добрый человек и человеколюбие милосердный человек не будет ругаться не будет материться не будет просто так придираться доброта это по-христиански Именно поэтому я этот праздник люблю, это квинтэссенция, это кульминация появления значимого человека, максимального проявления милосердия, человеколюбия, доброты, человечности и так далее. Именно поэтому это праздник замечательный, праздник настоящего проявления семейственности, настоящего проявления заботы, день детей, день семьи, день теплых дружеских объятий, отношений и любви.